Ты обманщик или игрок, не романтик И точно не тот, в кого бы я хотела влюбиться Ты загадка или сломанный пазл? Я же знаю, что не отдашь мне свое сердце Вопросов много, но в ответах мало толка Я на тебя смотрю, как шапочка на волка Давай играть, Давай играть. Правда, или ложь, правда или ложь, правда или ложь Но если ты, о, если ты заврёшь Если ты заврёшь, я, я тебя убью Давай! Себя. Мы скандалим, весь этаж на ушах, обнимаем, но все спины в ножах. Никто не поможет разобраться. Так циклично это наша игра, но в сюжете картина видна, ты же смотришь на... Не да в ответах мало толка В твоих глазах себя я вижу Давай играть Правда или ложь, правда или ложь Но если ты, да Если ты забрешь, если ты соврёшь Я тебя убью, давай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 Тебя